И фатория встретила меня дождем. Ну что делать во время дождя не на пляже а идти, поэтому я отправилась на колхозный рынок. Так, мы идем а, в овощной, в, в овощной фруктовый павильон. Я очень хочу сбросить 3 килограмма, поэтому это мой павильон. Помидоры. Азербайджанские помидоры по 100 рублей. Ты какой? Средний тебе? Размер не имеет вообще. Но это редкий случай, да? У нас какие еще планы? У меня планы молочка и рыба. Туалетная бумага. 250 это что? Жирное. А. Вот почему? Все, что жирное, самое вкусное. Вчера я брала вон там сало и косточки сливные. Вы знаете, я его жарила два раза ела и не могла наесться. Слушайте, ребята, ну это какая-то золотая камбала, полторы тысячи стоит. Запах стоит просто обалденный, сразу хочется выпить много-много пива. Так, дождь прошел, мы наелись всего, что накупили а, на рынке. Сейчас мы идем к друзьям и нашей большой компании пойдем, ну, наверное, мерить, мерить море. Дайте хоть ваш дом посмотреть, квартиру-то. Квартира потрясающая. Большая комната. Здесь у нас одна спальная кровать, двуспальная кровать. Ну что, мы когда-нибудь дойдем до моря? Наш, наш долгий путь к морю продолжается. Ой, вид, видок у меня, конечно, еще тот. В общем, да, долго мы шли к морю, но в море искупались только дети и одна отважная женщина с богатым походным прошлым. Поэтому мы ничего лучше не придумали, как пойти куда-нибудь в кафе, ну, поесть и выпить. Маргарита это для кого? Для меня, для тебя? А, да. Мы с тобой пиццы не едим, мы не забываемся, мы не хотим толстыми коробами, поэтому нам видно. Девочки, давайте на встречу, давайте, мы да. так долго ее ждали. На встречу. Да. Я в Евпатории. Первый день Евпатория встретила меня дождем. Ну что делать во время дождя? Не на пляже идти, поэтому я отправилась на колхозный рынок. Так что. Поехали. Пойдем домой. элегантная женщина и на колхозный рынок. Не верьте ей. Мой бессмендес ведущий, к те, к те, кто, к те, кто не в курсе, да, подруга, кума, партнер и вообще хороший человек, Телевизиончик который… Телевизионщик такой же. Да, который все время надо мной потрунивает. Ну, сейчас вы сами все увидите, Юлия. Я вам хочу сказать, первый и важный совет на колхозном рынке – никогда, никогда в Крыму не покупайте сосиски на развес без вакуумной упаковки. Мои воспоминания о керческом рынке были самые прекрасные до того момента, как я купила их патарийские сосиски. Вы знаете, так плохо мне не было никогда. Вот, и с тех пор я стараюсь все-таки мясную продукцию, вот имеется в виду такую мясную колбасную продукцию брать в магазине. Так, мы идем а, в овощной, в, ово в овощной фруктовый павильон. И сейчас заодно познакомимся. С местными ценами, с местными продуктами. Я очень хочу сбросить 3 килограмма, поэтому это мой павильон. наверное. Кстати, очень ароматные помидоры. Что у них тут есть? У них еще есть вот okay. перец красный, но перец, он, он не намного дешевле, чем в Москве, 200 рублей, кабачки а кабачки, вот. а кабачки вообще 50 рублей стоят. Юра, сделай доброе дело, возьми да. два кабачка. Так, да? можешь побольше кабачков, что ты, делаешь? что ты делаешь из кабачков? Я из кабачков, а, знаешь, что делаю? Я жду, только они из честно. Ну, дожарю, вот, если руки доходят. Ну, возьми мне два кабачка, остальное я потом придумаю. А я из кабачков делаю великолепный суп-пюре. Кстати, для тех, кто хочет похудеть на 3, 5, 10 и больше килограммов, очень хороший м -м, рецепт. Отлично. Ты сегодня мне делаешь суп-пюре. Будьте добры, два кабачка. А ты какой, средний тебе? Размер не имеет значения. Но это редкий случай, да? А, кстати, сакские сакские огурцы. 65 рублей. Вообще, ни о чем. Да, да. да. Ну, у меня еще два огурчика осталось, но. Ну, Может, я тоже, можешь, наверное, взять, возьму. Меня. Да. Ой, все, ребята. Я сегодня тебе делаю а, супер из кабачков и овощной салат. Я очень элегантная женщина, да, мне да. сказали, Я даже о кабачках и огурцах рассказываю очень элегантно. Так, сейчас, пожалуйста. Юля чего-то уже нашла. А, ты теперь по зелени, по зелени. Не, да? Я не по зелени, я картошки ребенку хочу купить. Просто, да, я да. Разваристая, домашняя, вкусная картошка по 70 рублей. Так. А еще а здесь. Срокоядная, здесь... кстати, куча-куча а, зелени сейчас. Куча-куча зелени. И почем вот пучок лука. А, пучок лука 20 рублей стоит. А еще и скинза. Базилик. щарили или щавель, Юля? Как правильно? Главное, чтобы было вкусно. Это да. Вот Мы попали в, на вещевой рынок. А, у нас какие еще планы? У меня планы а, молочка и рыба. Туалетная бумага. Рыба. Ну, тогда ты пришла в нужное место. Мне что сказать? Шляпу, я не знаю, сюр, сувениры. вы даже про тебя говорит элегантная женщина. Элегантная. Мне все время говорят. когда ты в Украину, шляпы, Шляпы. но у меня круче шляпа да. а вот и дождь, посмотрите ребята какой дождь, хороший крымский дождь А тем временем дождь усилился, но я не сдаюсь, потому что я хочу, хочу попробовать творог. А где-то творог. Так, мы находимся в, в мясном и молочном павильоне одновременно, я так понимаю. Очень чистенько. Это у нас свинина да? да свинина. откуда свинина вести во черноморский район а -а. понятно А почем вот это 300 рублей угу. вот это 150 рублей да вот такой 350 рублей такое 250 рублей расскажите мне творог откуда Домашний, да? а в евпатории да угу. а, и что почем получается 150, это от жирности зависит, это, да? Да. Угу. да? Это какой у нас творог? 150 килограм. 150 это который 5%. 5%. Да. Он, весь свежий, весь Он свежий, однозначно очень свежий творог. Он не кислый. Ой, ребят, очень. А вот который мы сейчас дали? 250 это что? А? Вот почему? Все, что жирное, самое вкусное. Я вот сюда. Страдает этой несправедливостью. А вы, сами откуда? Как вас зовут? Я из Санкт-Петербурга. Лилия зовут меня. Лилия Валентиновна. Первый раз в евпатории Нет. Я была в 82 году беременную 8 месяцев дождь вы решили не на пляж пойти а на рынок да вчера точно так же было мы с утра пошли на базар после обеда пошли на пляж ну что посоветуете на рынке раз вот здесь я находим. все угу. потому что вот просто прекрасный творог молоко сливки В вчера брала творог здесь но здесь сегодня молокозиво Ага. потому что я не знала что у этой женщины тоже все вкусно а оказывается здесь у всех вкусно Вчера я брала вон там сало и косточки сильные Вы знаете, я его жарила два раза, я ела и не могла наесться. Сало натуральное, масло сливочное, вкуснятина, обалденное, толстое, шкурка мягкая, вкуснятина. Косточки сварили больше, обалденные. Вот и все недорого, и все недорого, натуральное и недорого. Ну слушайте, ну если с питерскими ценами сравнивать, вот сколько там творог килограмм стоит? 250-350. Еще, знаете, возьмешь еще и свежий, потому что это створок. Его нужно ре реализовывать моментально. Рыбный павильон он находится прямо у входа. Вот он, он. Ой, как я люблю рыбку. Вот воробка наша местная. Да. Это вот черноморский палечка. Ленга это Азовская рыбка. Там с у меня Угу. Вот лабань наша местная, угу. а вот это вот черномоск, вот это вот азовочка идет. Угу. Вот то, что на Вот скажите мне, барабулька, она ее просто жарит прямо ее с... С... Смотрите, ее дело в том, что ее не чистить, ничего не надо, надо. надо, просто помыли ее, посолили в муку на сковородочку. Она жарится целиком. А, к... скифаль, что посоветуете скифаль, делать скифаль? Ее... С она без костей, идет только центрально. кубитикный. Делай же Угу. А вот этот, этот пеленгас он большой. Ну, пеленгас в основном тоже на мангал. Жареный, как бы он идет на фишку, там она без костей тоже то что будет. Жареная, как бы паренная, вареная, Вот мне всегда, всегда удивляла камбала, что с этой плоской рыбой можно сделать, тоже, тоже, на, тоже на мангал. Ну как бы камбала она больше на жар, камбала любит масло. Она, она качества большая, но чтобы голова разрезается вот так вот такой вот, вот, полам вот, вот. и вежется вот таким вот стейчиком. Ну, это вот стейки получаются вот тут. Вот. Ну она кослявая, да, получается? Да, То есть мелкие тесты там. Угу. Вот, вот вот как вот вот большая -то. косточка, только это маленькая, там идет кость побольше, здесь вот, мясо будет потолще. Слушайте, ребят, ну это какая-то золотая камбала, полторы тысячи стоит. А вот это копченость, местные копчености, запах стоит просто обалденный, сразу хочется выпить много-много пива. Саварин, ну и кстати, приличные. А вот эта малюсенькая крымская креветочка, по-моему, ее так и люблю, прям с, кожу, с роли с панцирем. Кефаль. Ну, в общем, это такая, это изысканная, дорогая еда. Вобла. Ну вот, вобла. И тут тоже. А вот это что за интересная рыбка вот эта? Вобла. Вобла. Да, есть как и скопья, и скопья, и Это крымская? А привозная откуда, не знаете? Это индийская. Ага. Есть, кстати, тус, а это это арапаны. Это свежие сорилены, имиди, замоченная. Это вот наша местная, которая тоже очень вкусная. Вот, Веточка наша чили. А вот креветочка. Я ее ни разу не делала, я прям с панцирем что будет, а, а, да? Все да, мечки, да, да, вот то есть смотрите, от, смотрите, за голову, за кростик, вот эти за губу, за хвостик вот. Ага. Вот так вот голову оторвали. Можете вот так вот зацепить ее почистить вот она снимается видите ага. и вы вот, тогда хвостик держите она оттуда вытаскивается О, а, так просто я я просто думала как же это мелкать не видят но она очень полезна да ну это так дождь прошел мы наелись всего что накупили а, на рынке и теперь Идем с огромным желанием искупаться, да? Ну как не сказать, вот ну, можно было искупаться. Слава? Я могу? Ну конечно, я знаю, что ты Ты всегда готов. Мы живем в старом городе. Вот эти узкие татарские улочки с маленькими двухэтажными, одноэтажными домиками зелеными. Это очень колоритное место в Вифаторе. Это для меня Юльча открыл. Юльча, ты у нас первооткрыватель вдохновитель, мотиватор. Да. Всех мотивирует, ты сама. Ты, ты меня так похвалила, я даже не знаю, что сказать. Давайте свернем на Пролетарскую улицу. Сейчас мы идем к друзьям и нашей большой компании и пойдем, ну, наверное, мерить, мерить море. Вот, нам сюда. Да, смотри, как какие розы. Да. Мне кажется, за ними есть. здесь уход не такой сложные и тяжелый, потому что просто Крым располагает. Юля, давай мы сделаем такое сексуальное видео. Ты нюхаешь розу Или и раздеваешь? думаешь о молодости. не ну вот а, ну, это нет, ну это романтическое. Давай. Понюхай, Юля, розу. Кстати, вкусная. Более попробовать. Вот, обратите внимание, какой не сильно большой в основании куст, как хорошо разрастается ко второму, третьему этажу этого здания. Плетущиеся розы. Это Сразу Герда. ассоциация у нас всех дружно возникла снежная королева Кая Герда. Посмотрите. Выходишь на этот балкончик, да, и у тебя розы, они прямо около тебя. Нос протянул и вдохнул. Даже не надо протягивать. Сейчас мы идем к нашим подругам, которые остановились. Это гостевой дом или отель? Это гостевой дом. Куда? Сейчас заодно... А рум-тур да называется. Мы проведем рум-тур. можно поснимать у вас? Снимаю. Она для влога снимает, хочет такой немножко на флот Это называется Рум-тур. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, это все получается ваш дом, да? Ну да, да, да это наш дом вместе с, мамой. вместе с мамой. И вы здесь прямо с самого рождения живете, да, в Евпатории? Нет, нет. нет? У меня родители здесь на Караинской живут, они с э, 1975 -го года здесь живут, а сами были в Донецком. Угу. И вы этот дом превратили как бы в мини-отель? Ну никак, я не скажу, что это мини-отель, просто здесь и дети мои живут, и это, а на лето мы стараемся, так сказать, зарабатывать. И и а вот и наши девушки, подождите, это, дайте хоть ваш дом посмотреть, квартиру-то. Квартира <соцентральный> потрясающая, Да, я. Вот они поднимаются наверх, это геля, пятую точку, которую я сейчас снимаю. Привет. Здесь? А это... Ну покажи, Гейлер, скажи. Это, это вот то, что снимает... Ой, то, что сейчас будет сдаваться. Вот такая кухонка. И тут же в, этой, в этом же месте находится двухспальная кровать. А можно пройти дальше. Это практически отдельная квартира. Здесь у нас... Санузел, только я не пойму, где он включается, свет. Санузел, а это большая комната, большая комната, здесь у нас односпальная кровать, двуспальная кровать, вот. И посмотрите, какой классный вид, а, она наш Розарий, и такой вид сумасшедший. На розаре, который мы со всех углов сняли. Посмотрите, какая красота. И такая терраска. Посмотрите, какая терраска. Здесь можно Она посидеть, полюбоваться на эту красоту. Тут вообще очень все здорово сделано. Посмотрите, какой. А скажите, а сколько та вот комната стоит, которая сдается? В принципе, а я просто... Сколько она стоит? Я вот, вот эта комната, вот эта квартира отдельная стоит 2000 рублей. Так что, ребят, рассказы про то, что в Евпатории и вообще в Крыму все очень дорого, очень-очень преувеличены. Это правда. Многие, многие просто вот в Москве начинают считать деньги, говорят, что в Турции там дешевле, но на самом деле просто ищите, пройдитесь по городу, и вы поймете, как здесь все экономно, удобно и красиво. Узкие татарские улочки они не приспособлены для э, современной техники, особенно мусороуборочной, поэтому, видите, она еле-еле пробирается. Но пробрался. Вообще, конечно, они должны быть такими виртуозами. О, да, все Надо сказать, что э, моя подруга Юля отличается удивительным топографическим кретинизмом. Вот ни в коем случае нельзя доверяться. Ей как, как путеводитель. Настоящий да, Сусанин. Да. Что, опять Юлька вас не туда завела, да? да? Женщина она про меня говорит гадости. Не, не верьте ей. но Ну ты же Иван Сусанин. И вообще она достала камеры. Пойдем бухнем. Ты бухать тоже будешь перед камерой. Вот это моя любимая улочка она такая тенистая с красивыми домиками но домики такие странные посмотрите красивый домик вот красивый домик явно старинный но почему-то к нему приделали такой ужасный балкон а вот еще один красивый домик и вот вся улочка состоит из таких замечательных красивых домиков и идти типа, по ней одно удовольствие. Вот такая замечательная, красивая улочка. Юля не теряет времени зря и надувает дельфина. Дельфин есть, а ты русал? Дельфины, русалка, они, если... Что то Правда, не пора, не пара, не пара. Ну что, сама надуешь, что ли? Ну, у тебя Результат покажу через, не знаю, через 5 часов. Ой, ну что, мы когда-нибудь дойдем до моря? Наш, наш долгий путь к морю продолжается. Километра вот, километра два. Кстати, очень полезно э, иметь домик далеко от моря. Вот, представляете, каждый день вы туда-сюда, туда-сюда. Килограмма 3-10 можно сбросить. Да, Гель? Да, Гель. Ты сбросила? Семь. Серьезно, Семь? что ли, <laughs> Наша цель все ближе. Мы идем в сторону улицы Дувановской. Видите, здесь такой красивый парк. А Дувановская это главная пешеходная улица. Евпатории очень красивая. Сейчас я вам ее покажу. Вот видите эту девушку позади меня, которая <смех>, <ведь> <смех> участвует во всех а, моих стендапах, да, ну что я хочу сказать, она с виду такая храбрая, на самом деле она трусиха, она пришла на море и сказала, а, она пришла на море, надела купальник, сфотографировала, сделала крутое селфи и а, ушла. и ушла, и переоделась, да. Да, я почти ни одного слова не сказала. Но все равно все внимание было приковано к ней, потому что она танцевала, виляла бедрами. Понятно, что выигрышнее на нее смотреть, чем на меня. Видок у меня, конечно, еще тот. В общем, долго мы шли к морю, но в море искупались только дети и одна отважная женщина с богатым походным прошлым. А мы такие девочки слабые. Воды боимся, холодные, ветерка боимся. Поэтому мы ничего лучше не придумали, как пойти куда-нибудь в кафе. Ну, и поесть и выпить. Так и замечательный, наполненный события ведения. Для того, чтобы много надо. А кто выпить-то придумал? Ты не бойся? Снимает меня, обязательно прокомментируй. О, Юлька все время селфи делает. Не снимает блоги, ничего не хочет. И развлекается тупыми любовными сериалами. Исторически, ладно. Я люблю детективы, никто не калдюбил. Юлька, конечно, тебе надо вести блог. Но ты ничего не хочешь, не развиваешься, только тупыми любовными сериалами интересуешься. Я просто тупая. Я просто очень, очень тупая. В селфи к ну, пошли. Я вообще детей потеряла. Этим. Блогер, она не ест, не пьет, а чай, лимон, мято, чайничек. А пиццу Маргарита это для кого? Для меня, для тебя? Мы с тобой пиццу не едим. Мы не забываем, что не хотим быть толстыми коровами, поэтому нам вино. Диетическое вино, да? Давайте белое, сухое, арома выливаем в бутылку, да? А закусывать вина-то 1200. Мы не закусываем. Настоящие звезды, они экономят. Упал? Хватит. шли в очень симпатичный ресторанчик недалеко от пляжа. А, как Нет, называется кафе Марио? Кафе Марио. Мари. Мари. Мари. Да. Интерьер классный, интерьер такой стильный. А, Почему-то в кафе Марио это видимо намек на что-то итальянское. Почему-то стоит Эйфелева башня, но она украшает. Уже минут 15, мы ждем наше вино, которое очень долго готовится. Посмотрела на себя в кадре, лицо отекшее. Наверное, пить больше нельзя. Mm -hmm. А вино? Очень хочется. У меня еще запас есть. Нет, тут что-то головой Что у меня То же самое, что у меня с лицом. Помятая. Я сейчас выпью вина, и все будет хорошо. Да, и уже фиолетово. Ну и сколько мы уже сидим, девочки? А не важно. У нас до 21 первого часа абсолютно свободная. <свист> вообще можно уходить. Вот, вот, вот, Наконец-то принесли бокалы. Ура! Ура! Ну, да, нет, но бокалы. А, ура! Вот! Наконец-то! <свист> <свист> это мне наливают. То есть я сейчас глотаю слюном. <свист> <свист> сейчас <свист> на твоих глазах я это залпу выпиваю. Говорю, Юлька, облом. Ты плохая женщина, ты не развиваешься. Я развиваюсь в худшую сторону. Сюда тоже? А мне что? -то... Пиццу. Вот кукол тебе принеси. Скоро принесут пиццу. Чай. Это чудовище, которое не дает поп матери. Нет, поговоришь. ты не уйдешь от Мама, ока моей. Нет, я отмениваю. Чай оставлю тебе поп -колу? Скоро будет пицца дети цветы жизни я так счастлива что у меня взрослый ребенок я... да мы можем раз рассматр... я не хотят ездить с родителями они говорят нет мама я да. в лагерь с друзьями Знаете, вот, когда мужчина говорит своей жене ну ты же отдохнула с ребенком да вот Ангелина. Все время отдыхала. Все, все время она отдыхает да и вот это вот М -м -м -м -м вот постоянный фон, но к нему привыкаешь, но иногда, конечно, выходишь из себя. А я уже забыла, что салат с вощями. Дашуля, у тебя что? А, у меня и у Гели а, моцарелла жареная. А, и у Даже... Гели тоже дай, самое. Дай, дай я разрежу разрежу а, на камеру, давай. Как это делается? И попробуй заодно, скажи. Нет, подожди, что-то стекло там, да, как обычное, вот надо нажать сверху, оно потихнет. Во, во. вот Но Ну, Крас... смотрится красиво. И махну. А. И макнут. Уже некрасиво. Глоточек вина. Возьмем? Возьмем. Вы сделали правильно? По поводу сырной тарелки, когда я выбирала, там было написано КЛОБНИКА! А, а тут ВИНОГРАД! виноград понимаете? Но ну, ну, может куплю. быть, ну все, съели а там, меня. Быть, Плюс такая, ко всему, я вам скажу честно, за 950 рублей сыра маловато. А. Вот так, это, знаете? Ну, так, да. Так вот не поправится И не закусывать нормально. Не Знаешь, Но... а, стройность стоит дорого. Я тоже так думаю. Я настроена стоит, дешево, просто не жрать и ходить по ресторану. Вот, но на самом деле вот я про клубничку уточню. Угу. Поход, девочки, давайте за встречу. Мы Давай. так долго ее ждали. За встречу. Да -а -а -а -а.